Добрый день, дорогие друзья! И Сейчас мы с вами разберем, как работать Skype, чтобы это было эффективно, чтобы это не задерживало э, работу с вами и вас с вашими партнерами. Ну, как установить программу Skype и зарегистрироваться? Зарегистрироваться, я думаю, у вас не займет много времени и больших трудностей, там все просто. Для начала мы зайдем в панель инструментов настройки. Вот здесь вот инструменты вверху. Выбираем, нажимаем на инструменты и выбираем настройки. Открывается панель инструментов настройки Skype. Здесь, конечно, у вас выбран русский язык. Можно выбирать галочку поставить начать звонок при двойном нажатии мышкой на контакте. Вот, изменить мой сетевой статус нет на месте, если меня нет больше столько-то минут. Можно точно так же. Или можно запускать Skype при запуске Windows, если вы его используете очень часто и хорошо. Дальше, значит, настройки звука. Вот здесь очень интересно. Смотрите, я разговариваю, и здесь прямо двигается вот этот маркер, показатель того, что у меня микрофон подключен правильно. Вот здесь вот справа на выборе есть галочка вниз, и вы выбираете, может быть, у вас есть еще какой-то микрофон, который... Ну, другой, да, может быть, он какой-то лучше, или который, который именно подключен к вашему компьютеру, к вашему ноутбуку для того, чтобы это было все хорошо. Можно устанавливать вот этот движок. Если у вас будет убрана галочка и зашить автоматическую настройку, то вы можете уменьшать чувствительность микрофона, потому что бывает очень чувствительно, очень громко Ну, у меня стоит. Разрешите автоматическую настройку микрофона и все хорошо. Значит, дальше. Следующее динамики. Нужно выбрать, какие именно динамики, через какие динамики вы будете слушать. Потому что если вы подключили внешние динамики у вас к ноутбуку, то у вас не будет слышно, если здесь будет внешние динамики. Если громкоговоритель, то просто сюда ставите громкоговоритель и выставляете прямо громкость. Ну, у меня поставлена автоматическая. Звонок, куда будет поступать звонок. Вот. И использовать выбранные динамики, то есть те, которые вы установили. Можно открыть дополнительные настройки. но вот Здесь я рекомендую вам ничего не изменять. В вкладке звуки вы можете изменять то, что вам нравится, какие звуки будут, когда вам звонят, когда приходит файл, когда вы отключаетесь и тому подобное. Настройки видео. Тут тоже интересно. Почему? Потому что тут камеру нужно правильно выбрать. Вот, допустим, настройки веб-камеры. Здесь можно яркости, контрастности, баланс белого изменять. Я установил, что мне здесь все хорошо. Вот. Ну, естественно, если у вас будет еще какая-то другая камера, то вы ее здесь выбираете. Автоматически принимать видео, демонстрировать экран для кого угодно, только людей из моего списка контактов. То есть вот это как раз та установка для демонстрации экрана нужна. Да? То есть можно автоматически принимать видео и демонстрировать экран для кого? Для кого угодно, только людей из моего списка контактов. Ну естественно, у меня выбрано вот это. <coughs> Дальше вот здесь. Э, ничего не меняете. Идем в безопасность. И что здесь можно поставить? Принимать звонки от кого угодно. Автоматически принимать видео демонстрировать экран. Такая же, как в прошлом было у нас. У меня установлено. Только людей из моего списка контактов. Принимать чаты только от моих контактов. Вот. Сохранять историю всегда. То есть вы можете посмотреть историю переписки в экране Skype. И дальше ничего не меняйте. Вот Как здесь все установлено, так пускай и есть. Дальше. Заблокированные пользователи, если у вас есть, то они здесь будут, можно их разблокировать. Оповещение. Показывать в панели задач Windows, когда кто-либо заходит в сеть, выходит из сети. Вот можете здесь поставить, посмотреть, как, вот, э, вам, как вам нравится. Вот. Ну, у меня вот здесь убрано, Оставлю только вот это. Вот здесь показывать удаление на панели задач Windows. То есть, в э, панели задач у вас будет когда вам какое-то сообщение приходит или что-то еще, будет вам выходить окошечко. И не показывать уведомления во время записи видео сообщения или демонстрации экрана, чтобы это не отвлекало вас. Дальше, В на вкладочку «Извещение и сообщения. Вот Лучше вот эти вот две галочки у вас будут стоять, лучше их убрать, чтобы у вас всякая реклама не мучила. Идем дальше. В «Звонки». «Принимать любые звонки». Угу. «Переадресация». Тут ничего не меняйте, голосовые сообщения, настройки видео мы уже сделали, чаты и смс. Угу. Здесь тоже интересные вещи есть. То есть принимать чаты только от моих контактов. При получении сообщений открывать новое окно в компактном виде. Ну да, так и сделаем. И как мы будем сообщения если мы копируем из чата и вставляем то, как оно будет сообщение, оставляется как обычный текст, что без всяких добавлений. Я вот это оставил. И э, со, э, от, сообщение, как отправляется: э, если вы будете клавишу Enter нажимать, да, то у вас просто будет перенос строки. Ну, как бы это нормально, как в Word, когда вы печатаете текст. Она стоит обычно у вас вот здесь, я советую вам перенести, чтобы вы случайно Enter не отправляли сообщение, потому что, может быть, вы там еще не очень, не все написали, а у вас уже оно отправилось. Или ошибки там еще не исправили. То есть мне больше так нравится, когда я все э, исправил, все сделал, и тогда уже отправляю сообщение. И при получении файлов каждый раз выбирать папку для сохранения файлов, да? То есть я указываю, куда мне сохранять. Ну, можете выбрать какую-то другую свою папку и указать, какую. Ну, это показывать смайлики, можете так оставить. Здесь, значит, когда отправляете смс, если у вас есть деньги на скайпе. И в папке дополнительно, вот оставьте все как есть. И нажимаете после этого сохранить. У вас настроечки очень хорошо сделаны. То есть вы теперь можете хорошо использовать в своей работе Skype. Итак, идем дальше. Итак, ну, скажем, вам нужно позвонить э, кому-нибудь, да? <coughs> вот, допустим, я создал еще один свой аккаунт на другом компьютере. Вот я сам себе позвоню. Вот можно создать, допустим, просто позвонить или видеозвонок. Если у вас есть камера и у вашего собеседника есть камера, то можно будет позвонить. Давайте просто позвоним. все нам ответили и мы можем разговаривать значит когда вы наводите мышку на видео или на фотографию внизу появляется панель управления то есть вы можете положить трубку то есть прекратить связь вы можете включить видео да чтобы вас видели вот такого окошечко будет у собеседника да вот или вы можете отключить микрофон значит нужно за этим следить чтобы он случайно у вас не был выключен, потому что вас не будут слышать. Вот. вот. такие вот маленькие нюансики, да. Вот здесь вот есть такая кнопочка «Показать мгновенные сообщения». Когда мы их нажмем, откроется окошечко внизу, где мы можем переписываться, в том числе, когда мы сможем и разговаривать, и можем переписываться. Здесь кое-что и писать. Может быть там какая-то информация или какой-то... Вы хотите ссылочку какую-то послать, да? Вот. Значит. Как просто написать? Вот берете, просто пишете и нажимаете кнопочку отправить. Ну, давайте так и сделаем. Допустим. Привет. Отправить. И все. Собеседник на другом конце скайпа это увидит. Вот. Если вы э, находитесь вот в таком состоянии, вам кто-то написал. Да, то напротив вашего, напротив вас будет такая желтенькая точечка, которая говорит, что вам есть сообщение. Тут есть маленький еще момент, на который стоит обратить внимание. Это то, что очень полезно в скайпе, есть возможность продемонстрировать ваш экран. То есть, если, допустим, вы хотите показать, как вы что-то делаете, или вам нужно помочь, подсказать, куда нажимать, что делать, как как лучше сделать, вам нужно продемонстрировать свой экран. И такая возможность в Скайпе есть, и это очень хорошо. Вот, значит, опять наводите мышку на экран Скайпа, нажимаете на плюсик вот этот, и нажимаете «Демонстрация экрана». И кнопочку «Начать». Перед тем, как э, вот это вот окошечко высветится, иногда бывает, выскакивает еще одно окно, э, большое, где там расписываются прелести премиум э, э, ну, скайпа. Нужно купить его. Вы можете опуститься вниз и нажать кнопку слева. Использовать бесплатно или продолжить бесплатное использование. Ну, мы в данном случае нажмем начать. И... Вот я демонстрирую экран своему э, коллеге, ну, то есть, ну, допустим, сейчас самому себе. И э, я могу просто наблюдать, как человек будет что-то делать, в смысле, как он мне будет подсказывать, что мне делать, куда мне нажимать, какую программу открывать, где что нажимать. Это очень полезно бывает, потому что на самом деле, ну, есть такие вещи, которые просто нужно объяснить, и если вы их не знаете, то лучше, когда человек видит, что вы делаете, чтобы вы сделали все правильно. Когда вам нужно остановить показ экрана, вы опять выбираете Skype в панели управления, наводите мышку на экран Skype, выбираете плюсик и говорите и нажимаете «Остановить показ». И все. И выходите прямо в Skype. Вот. Это можно делать как с одной стороны, так и с другой. То есть, или вы демонстрируете свой экран, или э, другой человек, с которым вы связались, будет демонстрировать вам свой экран. Ну, В данном случае лучше отключить видео, когда вы демонстрируете экран, чтобы это не подтормаживало канал, потому что ну, данные передаются хорошие. Вот. И... Ну и на том и другом конце лучше это видео выключить. Ну конечно, если у вас отличный канал интернета, скорость интернета хорошая, тогда у вас все будет нормально. Вот. Значит, смотрите, какая еще маленькая вещь есть интересная. Когда вы, скажем, или разговариваете, или общаетесь видео, вы можете посылать друг другу файлы. Ну, впрочем, какие просто можете послать, когда не разговариваете. И прямо сюда можно... Перес, переложить какой-то файл ну я сейчас вам открою допустим ну скажем инструкцию да я хочу послать инструкцию пошаговую да вот я беру передвигаю это окошечко для того чтобы я просто видел окошечко в скайпе вот здесь и просто перетаскиваю вот эту вот инструкцию сюда и видите вот здесь вот есть Появляется, что я пересылаю эту инструкцию, но в данном случае нужно на том конце скайпа нажать «Скачать». Вот я сейчас с другого компьютера перешлю файл, и я покажу вам здесь, как это будет выглядеть. И вот я с другого компьютера послал себе файл, и видите, как вот выскочило такое вот сообщение, что мне прислали файл. Нужно нажать на «Сохранить как» кнопочку откроется окошечко «Разрешить пересылку файла». Я нажимаю ОК. Ну, можете отметить, что больше не спрашивать. Вот, и откроется окошечко, где вы выберете папочку, куда вы будете сохранять ваш файл. Ну, я вот, допустим, выберу «Power Network» папочку и прямо туда сохраню. И вот тогда только начнется скачивать файл. Можно сразу его открыть, файл, или показать в папке, да? То есть вы заходите в папочку и находите его открываете Окей. Okay. значит когда вы наводите на экран где вы общаетесь вот есть еще кнопочка которая сейчас видите что она делает видите она убирает окно с контактами то есть для того чтобы вы видели с словом сообщения для того чтобы вы для удобства этого вы просто нажимаете и убираете этот контакт или просто оставляете его таким же. То есть эта кнопочка для этого предназначена. Вот. Когда вы хотите прекратить э, связь, да, ну, то есть остановить связь и все, вы там обо всем поговорили, просто нажимаете на кнопочку э, «Положить трубку» и связь будет прекращена. Что мы сейчас и сделаем. Все. И вот у нас сообщение. Звонок завершен, и продолжительность этого разговора составила 8 минут 26 секунд. Вот. Значит, когда вам э, приходит сообщение о том, что, вот, допустим, вас добавили успешные люди в группу, да, в чат успешные люди, вот, то есть вы здесь э, найдете себя, вашу фамилию, да, и будут вас здесь э, приходить сообщения от этой группы. Это вот тоже нужно знать. Ну что, на этом этот маленький урок закончен. Я думаю, что у вас не будет больше проблем, куда нажимать, что делать. Я желаю вам успешной работы и использовать все инструменты в интернете для того, чтобы ваш бизнес просто хорошо развивался. Всех вам благ и всего хорошего!